Героиня Продакшн представляет Сегодня в выпуске Сейчас мы приступаем к ответственной части Это брови И я хочу сейчас вот сделать прям супер-супер модный Супер-супер весенний вариант Таких вот разлитушечек вверх Их так жмяк то даст им немножко, совсем чуточку, свеженького такого объема и оттенит их в коричневый, Такой слегка и вот То же самое проделаем со второй бровкой. Сейчас модно прям не стричь, модно, чтобы все торчало в разные стороны. Самый последний супер тренд. А у нас еще брови такие, что позволяют. Они у нас набиты чуть-чуть. Вообще, ты замечал, что они у тебя набиты на разную длину? Хотя вот это набито длиннее и вниз чуть больше хвост опущен. Если тебя это будет смущать, когда ты станешь постарше, ты просто вот здесь вот корректором перебивай кончик брови. А так, пока ты молодая и прекрасная, вообще прям можно все. Я беру палетку отельешную. Это прям классика палетка номер 5, Т-22. Я беру большую пушистую кисточку для растушевки и беру, видишь, средненький, вот здесь вот, чик-чик, чуть-чуть чуть-чуть буквально снимаю его на руку не наношу тебе базу под тени потому что мы делали тон и припудривали это уже своеобразная база прямо на открытый глаз когда ты смотри когда ты красишь себя вот здесь у тебя глаз открыт когда ты красишь себя вот здесь у тебя глаз закрыт то есть подвижное веко, вот это вот которое двигается мы красим на закрытый глаз вот эту вот часть мы красим на открытый глаз вот эти прямо смотри вот ты прям сюда в складочку кладешь кисточку и начинаешь вибрировать. Вот. Видишь, что произошло? Глазик просто приподнялся. Снизу я тебя вообще не буду красить ничего. И так очень хорошо. Темнее тебе на день, ну прям не нужно. То же самое мы делаем с этой стороны. То есть, э, видишь, как сильно глаз меняется и лицо? Оно раз, прям и подтянулось у тебя вверх. То же самое здесь. Вот смотри, я ставлю вот, вот прям вот в край. Потихоньку начинаю просто подкручивать кисточку. Опа. Лухари получается у нас. My new very favorite love тянучки от Art Makeup в оттенке лолипоп. Я возьму, вот она такая. Смотри, видишь, как она переливается? Она доохромная, да. Мы ее наносим, и видишь, она отливает золотом и чуть-чуть оливкой. И там какой-то красненький есть. То есть она такая совсем-совсем бледненькая. Хотя в баночке она прям такая вот выглядит какой-то серенькой, непонятно. Берешь синтетическую кисточку. Закрываешь глазик. И дальше ты на видео сможешь посмотреть. На все подвижное веко. У тебя такое веко красивое, нависающее, Просто ну, неземная красота. И рисуй все, что хочешь. Любые шиммерные блестящие текстуры мы накладываем вот там, где у нас подвижное века. Вот здесь вот, вот пряменько посмотри, пожалуйста, себя. вот где начинается вот эта часть, ты оставляешь ее матовой. То есть ты туда не кладешь блестки, блески, там не знаю, все что угодно. Закрывай глазик. Господи, я так давно не видела женщину без нависания. Ну нереально. Теперь то, что сильно изменит вообще текущее состояние вещей. Это что? Как ты думаешь? Румяшки. У румяшки. вот будут румяшки. Вот, от Бобби Браун. Румяшки Homecoming Pink. Смотри, вот такие вот. Беру кистюлечку. Куда надо накладывать румяшки? On your cheeks. Для этого нам надо улыбнуться. Oh God, Если ты будешь красить губы просто блеском, без цвета, то этого достаточно. Если мы будем делать активные губы, мы сейчас сделаем вариант с активными губами, то румяшек, скорее всего, захочется добавить. Эй, hey, Майкл. Когда-нибудь такое делала mm -hmm. Класс. Значит, это у нас карандашик, провок 204. И э, Ифраше помадка Гранд Руж 33 Руж Гурман какой-то. А я бы тебе порекомендовала постараться не носить на день матовые текстуры на губах они всегда перегружают. Есть, видишь, у меня матовые губы, и сразу же ты более бледная, там, и, и, и, и... А у тебя такой образ весь, типа, свежий и блестящий. Я вот прям обожаю, обожаю вот эти вот помадки от Ифраше. Они дают такой супер сочные, очень-очень сочные губы, и она реальная, очень стойкая, очень стойкая. А, почему девочки боятся часто губы красить какие-то яркие цвета, что, во-первых, оно начинает ползти вот сюда, во-вторых, оно съедается, да? Для того, чтобы этого не происходило, рассказываю, что нужно делать. Есть варианты с матовыми помадами, с кучей припудривания и прочего, но об этом когда-нибудь другой раз. Карандаш гелевый. Чем отличается от обычного? Мы вот его намазали, его сейчас стереть, вот я его, вижу тру пальчиком. И, как бы с ним практически ничего не происходит. Они на восковой основе. Воск... Мы, когда делаем движение, да, он тает, подтаивает, и мы его можем нанести. Потом мы какое-то время с ним сидим, и он что делает? Засыхает, засыхает, закрепляется. А, помады, даже самые стойкие, все съедаются вместе с жиром. То есть, если ты поела жирной какой-то пищи, а, жирную утку или печень фуа и что у нас еще бывает? Да, просто, просто блинов в конце концов да, поела, масленица уже была. Тогда в любом случае не устоит ничего. Ты должна понимать, что яркая помада, она в любом случае обязывает. Да? Так как у нас папая на губах, я ее прибираю, чтобы восковой карандашик хорошо лег. Еще один момент. Если ты собираешься красить губы, Матовой текстурой у тебя губы должны быть вообще без шелушений. То есть матовая помада, она, во-первых, сушит, она подчеркнет тебе еще любые, вообще любые шелушения. Что мы делаем? Прямо по классике жанра. Сначала галку. Вот эти линии, это те линии, которые у тебя всегда вот такие твою дальше все стилизации уменьшение губ увеличение губ только вот на прямых вот этих вот штуках то есть ты добавлять губ можешь вот здесь уменьшать губ например сделать губы бантиком да то есть здесь вот такую полуулыбочку или супер пламп липс только вот здесь вот здесь у тебя всегда выглядит вот так что ты делаешь дальше я тебе нарисую модные губы с прямыми палками Смотри, откуда я начинаю ее рисовать. Вот от самого-самого уголка. Вот отсюда. Видишь? То есть, скорее всего, когда ты красишь, ты вот, вот тут начинаешь. Да? А губа у тебя начинается. Девочки начинают красить вот отсюда, а губа начинается вот здесь. Да, то есть, вот больше, больше в бок. Начала чуть-чуть. Начала с другой стороны. Маленькие полосочки. То же самое снизу. Из всех методов покраски губ, самый крутой, который я слышала, реально дала Лена Крыгина. Спасибо ей большое. Вот для девочек, которые начинают и не могут еще вот так вот с одни, с одного движения обрисовать, это прям классный способ. Поэтому, блин, прям все смотрите. Урок ее про красные губы. Карандаш нужно обязательно, чтобы был остро заточен. И держать его надо стараться. Вот вот пряменько, вот прям, прям перпендикулярно. То есть если у вас вот губа, то вот так вы стараетесь держать карандаш. Потому что когда вы держите его боком, у вас получается толстая линия. А вам надо тоненькая, тоненькая, остренькая, правильная линия. Что ты делаешь дальше? Ты начинаешь подтягивать. Здесь чуть-чуть подрисовала. Здесь навстречу чуть-чуть подрисовала. Здесь подрисовала вниз. Здесь подрисовала вверх. Понимаешь? И так по чуть-чуть ты просто прям соединяешь. То же самое снизу. Если вдруг случилось так, что тебе нужно что-то поправить, Вон у нас губы, вот они красивые, вот они симметричные. Но, ну, а, например, там где-то чуть-чуть подмазываешь. Или ты хочешь более четкий контур. Ты берешь кисточку. Берешь мицелярочку, Не вея так не вея. Наливаешь. А сейчас опять спиной поверну. Давай в ту камеру просто. Наливаешь. Чуть-чуть вымочила кисточку. И вот кончиком самым. Прибрала лишнее, повозюкала обладку. Вот эти все варианты, типа с консилером и так далее, это варианты для вечера. Не знаю, видела ты эти видосы, когда девочки потом подводятся консилером? это прям, ну, очень видно. Но если на теле лежит тонна, то как бы ну, таки нормально Ну вот. Почти мне нравится. это помада, ее прикол в том, что она не красная. Она в стике выглядит как красная, а на губах она такая ягодная. То есть она не дает вот красной такой агрессии. Я выбрала хайлайтер. Он не розовый, хоть и весна. Он не опал, хотя я его очень сильно люблю. Он вот такой вот Мак. Improper Cooper Cream Color Base. Вот такой. Он как будто бы немножко бронзант. И он вот в весну очень классно даст чуть-чуть-чуть загарчика. Он вот такой вот, видишь, очень интересный. Он не бледнит ни там ничего в общем лишнего не делает он сработает очень как очень очень красивый такой слегка вот загорелый загарчик и его можно наносить уже после припудривания то есть ты припудрилась подхайлайтерится чуть-чуть он будет очень гармонично смотреться с глазками вот немножко нужно сюда подбровку крошечку только подбровку вот сюда вот не заходи то есть там у нас должно остаться матовое иначе будет выглядеть как будто бы оно нависает это уменьшит сильно глаз представляешь себя кто бы мог подумать можно чуть-чуть вот тебя так фиксирующий спрей от маг закрываем глаза не открываем глаза Что мы теперь получили после того как мы проспреились всегда у тебя склеиваются все слои между собой это очень классно для фиксации но когда ты используешь минеральную пудру у тебя может появиться чуть больше блеска чем ты бы хотела спрей очень классно работает в той ситуации когда ты используешь пудру рассыпушку в твоей ситуации ты наверх уже после фиксирующего спрея можешь убрать э, блеск там где ты не хочешь воспользовавшись опять той же самой чем пудрой. минеральной пудрой. Умничка! Девчонки, за красотой приходите именно сюда. Ставьте лайки, подписывайтесь на этот канал.